Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего видео онлайн-гадания. Гляделка на недельку с 11 по 17 января. У нас энергия, события и совет на неделе. Поэтому выбирайте из следующих четырех вариантов. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Выбирайте любой. Времечко в описании под видео. Здравствуйте, кто выбрал у нас первый интересный вариант. Давайте посмотрим. Значит, гляделка на недельку с 11 по 17 января. У нас энергия на неделе. Соответственно, четверка жезлов, тройка жезлов, восьмерка жезлов. Я бы сказала по такому сочетанию, что кому-то будет не терпиться выплеснуть свои силы, кому-то будет не терпиться именно войти в некоторый ритм после интересных, классных, выходных и праздников, поэтому здесь я бы сказала, возможно, некоторые творческие позывы, спокойствие, я думаю, что здесь плюс может происходить творчество и спокойствие именно из-за тройки, из-за шестерки, ой, из за шестерки, за четверки жезлов некоторое приведение это все некоторое гармоничное состояние хочется соответственно возможно у кого-то будут до сих пор праздники я не исключаю такой момент но здесь именно захочется чтобы все пришло в норму будет на это и силы и энергия и настроение и хотение всего сразу поэтому энергия вы можете не беспокоиться будет течь давление будет нормально и все будет более благополучно более благополучные это в событиях я потом еще расскажу, поэтому здесь, соответственно, возможно, праздник будет продолжаться у этого варианта, но, возможно, к некоторой гармонии, спокойствию захочется просто прийти, возможно, будут какие-то определенные дела, либо определенные обязательства у людей, потому что в событиях у нас э, император, рыцарь жезлов и двоечка мечей. События на неделе могут касаться поездок, переездов, власти, э, могут касаться также вашего положения в обществе, э, но здесь, конечно, у нас жезлы, энергии это хорошие, и совет у вас интересный, но вот здесь больше Какие-то могут быть изменения, касаемо вашего положения, либо в обществе, либо для партнера, либо даже в доме. Немножечко я бы при, с привкусом вот таких именно сочетаний с рядом позициями, я бы сказала, что здесь могут быть такие изменения, в принципе. Но по двойке мечей я не могу сказать, что это будет у всех. Возможно, просто каждый будет именно человек по этому варианту будет, следовать какому-то своему своему плану, своему распорядку дня и как бы отклоняться не особо-то намерен. Возможно, некоторое молчание, некоторые тише едешь, дальше будешь в, это, в этот период у вас какие-то такие события. Я бы не сказала, что они как какие-то большие будут глобальные изменения. Нет, скорее всего, эти изменения вам больше подвластны на этой неделе. Mm, да, но здесь просто я не думаю, что вы будете раскрывать перед всеми карты, вы будете действовать в своем ключе, возможно, немножко рьяно, возможно, немножко резко, резво, под какими-то своими идеями, либо какой-то начальник тоже может быть очень сильно ярким именно в этой э, вашей неделе, либо определенный человек, очень сильно вашу неделю сделать своими какими-то поступками либо пожеланиями, либо наоборот какими-то, а давай делай поэтому, но здесь скорее всего скорее изменений глобальных не будет но больше вы много можете дел с таким, с таким сочетанием сделать которые очень для вас важны поэтому с 11 по 17 января это очень сильно хороший, приятный день для укрепления каких-либо позиций либо для каких-то определенных дел, которые именно подчеркивают ваш статус, власть. Это может даже быть обновление гардероба, потому что для некоторых все-таки некоторый внешний вид подчеркивает их статус. То есть я вот даже, вот даже в таком ключе могу сказать. То есть здесь именно вы будете заниматься то, что под вами есть, то, чем вы владеете. Вы будете, я не думаю, чтобы вы были бы. Там, все, у всех как язва нет, вот как раз таки здесь никакая не язва, а здесь я сама надумала, я сама и сделаю. Поэтому, дорогие мои, в принципе и энергия, и <coughs> даже события, они все равно даже по рыцарю рыцерюжезму они сочетаются. Давайте дальше У вас интересный а в совете Король Жезлов, Туз Мечей, Шестерочка Пентакль Дорогие мои <как> Начальник если Даже если вы не начальник этого, Этой недели На своем рабочем месте Либо даже в своем доме ну, Прошу пожалуйста Соблюдайте какие-то свои рамки, границы Также контролируйте Свою энергию Свой поток Если вы слишком э привыкли усердствовать пожалуйста контролируйте все делайте пожалуйста в миру принимайте решения тоже более знаете не на авось, а больше который совпадает с вашей реальностью. Просто делайте больше реальных вещей, нежели каких-то выдумок. Также распорягайте своей энергией в меру к определенным обстоятельствам. То есть если вы можете потянуть это дело, беритесь. Если вы не можете, и вы это прекрасно понимаете, отступайте лучше, потому что все-таки... Надо вам а, учитывать ваш, ваш поток энергии, а, поток энергии также других людей, которые находятся рядом. Учитывайте также состояние тех людей, кто находится рядом. Это тоже очень сильно важно в вашем случае и при вашем таком интересном сочетании. Вы очень сильно интересные, гармоничные, у меня очень сильно деятельные. Поэтому растратить вы, в принципе, по рыцарю тут очень сильно можете. Ибо восьмерки жезлов у вас это будет на какие-то идеи фикс. Поэтому если у вас какие-то придут идеи фикс, пожалуйста, эти идеи фикс, ну как-то с реальностью совладайте, соедините, чтобы это не было какое-то призрачное. Потому что здесь именно какой-то имейте приближенный к реальности взгляд на вещи. Пожалуйста, на этой неделе. Если вам надо сохранить свои ресурсы, пожалуйста, сохраните для будущего свершений. Если вы уверены, что нужно как как-то продемонстрировать себя, показать себе там публике, либо что-то еще сделать на благо там общества и России, то вперед с песней. Ну, соответственно, пожалуйста, думайте своей головой в эту <coughs> интересную неделю. Поэтому спасибо вам. Надеюсь, что у вас будет все благополучно. И давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал второй вариант? Ну, давайте посмотрим, гляделка на недельку с 11 по 17 января, у нас энергия, события и совет. Очень сильно у вас, очень сильно интересная неделька, у вас мышки еще не прошли, я вот к чему Расскажу немножко, немножко позднее. Я не говорю, что что-то погрызло, нет, не в этом суть. Смотрите, энергия у нас на этой неделе. Двойка мечей, повешенный и тройка жезлов. Я бы сказала, что, возможно, некоторая закрытость, возможно, некоторая отчужденность. Но дело в том, что здесь очень хорошая неделя для того, чтобы спланировать следующие свои шаги чтобы везде что-то разнюхать чтобы везде что-то попробовать но никаких шагов особо не делать то есть здесь больше энергии как скрытые мышки которая не хочет ничем делиться все будет рассматривать но потом мы конечно же сделаем шаг то есть здесь больше немного скрытности возможно от вас либо также вашего окружения я не исключаю здесь возможно побольше одиночества у кого-то будет у кого кого-то будет, возможно, одинокая работа, чтобы особо, особо никого не видя, никого не глядя. Но здесь очень сильно плодотворно именно рассматривание каких-то перспектив, нежели каких-то действий. Действия только немного в другом контексте у вас могут, кстати, происходить. Поэтому, дорогие мои, эта неделя не... Если кто-то привык к себя немножечко ради всех, ради как-то жертв, ну, жертвовать собою ради каких-то определенных целей и вещей, то давайте, дорогие мои, то это тоже к вам относится, если вы такой сам по себе человек. Если нет, если вы разнюхиватель, если вы сначала подумаете и потом сделаете, то здесь именно вот такая неделя будет для вас актуальна и любимая. вот такая некоторая атмосфера этой недели. Поэтому э, здесь больше немного закрытости, других обстоятельств. Э, возможно, немножечко будет меняться взгляд на вещи на этой неделе. Не будет так, как в прошлом году, не будет так, как в предыдущей неделе. Немножечко все иначе, немножечко все по-другому. Но вы будете больше э, немного с оптимизмом, я бы сказала, смотреть на ближайшее ваше будущее. Поэтому, дорогие мои, вот какая-то такая... Много закрытая, но при этом обдумывательная вот такая энергия. Я вот подумаю, я захочу, угу, надо, надо, надо прикинуть. И вот здесь вот именно какой-то весь такой интересный момент. Кстати, у вас очень сильно интересные события. События у вас могут быть связаны с тем, это может, кстати, быть, ну, не сказала бы прорыв в делах, не совсем об этом. Это может быть какие-то изменения в вашей работе, изменения в заработных платах, изменения в том, что вы нажили. Возможно, здесь будет подвергаться изменению всю, весь ваш собственный мир, как мы посмотрели по отшельнику и здесь оно тоже имеет место быть по колеснице что немножечко будет все сдвигаться то есть лед у вас тронулся, Но ну, не с такой бешеной силой, допустим, как у первого варианта. Немного с маленькой скоростью, но уже у вас что-то набирает обороты. Возможно, у кого-то даже получки, возможно, у кого-то будут деньги присутствовать на этой неделе. Возможно, какие-то будут советы услышаны очень сильно от любимых ваших вами людей которые вам либо помогли э, как-то в работе, либо в постройке чего-то вашего дома, очага. То есть очень сильно интересная, благоприятная неделя, напитанная событиями, больше одухотворенными также. Какие-то словечки вы можете для себя тут услышать и потом уже принять этого внимания, дабы делать какие-то дальше шаги. То есть здесь какая-то больше собирательная вся информация и потом все-таки у вас как-то все двинется дальше. Поэтому всякие дела могут касаться того, чего вы нажили, того, что у вас имеется, возможно, также то, что вы на этой неделе будете немного предаваться тем вещам, которые вы захотите. Поэтому также можете сами давать благоприятные такие советы всем и окружающим. Возможно, и вы услышите на своем интересном пути к благополучию, то есть определенного рода советы. То есть, ну, Здесь такая благоприятная событиями, приятная, насыщенная неделя. Не совсем такая динамичная, как обычно, совсем там... Одна, если колесница, а здесь все-таки спокойная девяточка Пентакли, спокойный, спокойный иерофант и колесница. То, то есть немножко лед у вас тронулся. Возможно, некоторые дела будут немножко сдвигаться с места. Не так сильно все-таки по такому сочетанию, но сдвигаться. Поэтому, дорогие мои, не все так плохо, если вы боитесь какой-то тишины неопределенности. Поэтому у вас совет на следующую неделю, как раз-таки очень тоже интересный, «Рыцарь Пентаклей», «Паш Мечей», «Шестерочка Мечей». Дорогие мои, в принципе, разведывайте все новое для себя, походите по новым местам. Если у вас какие-то дела, лучше узнайте 33 раза. Также не торопитесь, не спешите всему свое время. Здесь также и идите к чему-то новому, но не, но не сильно, а как-то все постепенно, то есть здесь просто набирайте потихонечку своего чух-чух паровозика, просто набирайте скорость, не надо куда-то вам двигаться вперед, и энергия не особо располагает именно каким-то большим движением создать весь мир не здесь потихонечку создаем кирпичик за кирпичиком и ваш собственный мир и благополучие ваш собственный храм конечно же построится поэтому спокойствие спокойствие только спокойствие тише едем дальше будем поэтому дорогие мои это очень сильно такая пословица подходит под этот под эту троечку. Поэтому, если что, пожалуйста, разузнайте о чем-то. Возможно, именно большая какая-то новая для вас информация сыграет очень сильно большую роль в вашем движении. Поэтому не только надо что-то делать, но надо что-то узнавать. Возможно, даже что-то новое. Что-то вы еще даже не имели в виду и даже не в курсе. А вам надо в курсе уже быть, дорогие мои. Поэтому вперед держитесь. Знаете, информация это сила в наше время, поэтому я надеюсь, что у вас благоприятная будет следующая неделя, а уже это. Поэтому желаю вам все самого наилучшего. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? У вас гляделка на недельку с 11 по 17 января. Энергия, события и совет. Ну, дорогие мои, у нас такой третий вариант. Здесь самые очмелые ручки. <соценно> не просто, но и, но и не, так, так, не так легко, но и не так грустно. Поэтому давайте посмотрим. Энергия на этой неделе. У нас повешенный иерофант и страшный суд. Дорогие мои, здесь энергия больше будет заключаться в некотором одухотворении. В некотором роде вас не особо будут колышать какие-то ситуации в жизни. Вот, как ни странно, будут глобальные изменения происходить, но вы будете подходить все. И ко всему с философской точки зрения. Вы будете видеть даже в простом каком-то поступке, что все происходит не просто так. И вот здесь я бы сказала, что вы мир настолько по-другому узнаете и увидите. И это сделает вас намного мудрее и умнее в ближайшую неделю. Для вас это очень сильная неделя кстати чем даже для большинства для всех остальных других вариантов но у нас еще четвертый не рассматривался поэтому здесь немного я бы сказала очень сильный оптимизм у кого-то просто проснется если вы были пессимистом поверьте это просто ваш пессимизм будет убран с этой недели а потому что только об, об, об оптимизме надо думать и с другой точки зрения на все смотреть а иначе никак будет поэтому дорогие мои возможно вы будете также как-то подвержены каким-то определенным событиям, да, это даже в событиях видно очень сильно, но при этом вы не будете как-то бросать свою веру, в людей, в себя, в окружение, вы будете очень сильно стойкими на этой неделе в любом смысле этого слова, что самое интересное. Поэтому здесь не то, что проверка на прочность, а вы сами по себе, я так понимаю, и сами стойкие люди по такому сочетанию, по таким событиям, либо у вас какая-то либо вера в себя очень сильно искренняя, либо в Бога, либо в какой-то свой определенный, не знаю, мир я не особо религиозная и по религиям особо не спец поэтому вот но здесь некоторое такое осознание, одухотворенность взгляд на будущее и смотрение что из этого выйдет то есть немного свысока и немного отстраненно на все будете смотреть хотя события с вами будет очень интересно происходить даже любую соринку вы будете воспринимать как не просто так для себя. Вы что-то будете при этом изучать, понимать и получать для себя. То есть из всяких каких-то невзгод вы будете выкраивать из себя большие возможности. Весело. Давайте далее. События этой недели. Десятка мечей, дьявол и мир. Ну давайте так. все таки оптимизм оптимизмом надо заряжаться, и это вот ваша... Не то, что у вас будет какая-то проверка на прочность, но просто, возможно, будут какие-то сковывающие у вас обстоятельства, что, в принципе, вы настолько будете одохотворены и будете всякие уроки свои постигать. Сковывающие обстоятельства, которые не дают как-то дальше идти. Возможно, какие-то события закончатся на этой неделе. Закончатся выходные, закончатся праздники, отдохнет печень. Хорошо. Тоже можно сказать возможно также вы ну, здесь я конечно скажу вы можете от чего-то в принципе сами отказаться на этой неделе но события больше немножечко глобальный но лично для человека возможно какое-то касаемо какого-то окружения но не могу сказать что все во все полностью Поэтому здесь больше некоторое ваше восприятие, очень сильно важно, ваше восприятие на окружающие вас интересные факторы, которые случится на этой неделе. Поэтому, пожалуйста, это тоже учитывайте, потому что вас мог, могут и кидать и настроение в самый большой минус, но и может это очень проиграться в самый большой плюс. Возможно, какое-то освобождение от каких-то обязанностей, либо какого-то бремени, возможно, Возможно, но не будет это у всех Все равно у нас второй дьявол Поэтому у нас все-таки второй дьявол, а не первый И десятка мечей тоже первая Поэтому, дорогие мои Здесь, возможно, какие-то сковывающие обстоятельства Это может касаться за границей Это может касаться именно ваш в вашей стране определенные. Что-то может не совсем получаться так, как вам надо Возможно... Вас немного будет кидать из стороны в сторону, возможно, какое-то... Всякие человеческие пороки могут выскакивать у вас лично. Поэтому я и сказала, что здесь больше главное ваше восприятие, ваша реальность, нежели какие-то даже события в жизни. Вот это я бы сказала, очень важно по дьяволу и по миру. Поэтому я не могу сказать, что прям все глобальное тут будет. Вот как раз-таки не по этому варианту. Но здесь именно ваш взгляд очень сильно важен на все ваше окружение, чтобы как раз-таки сохранять некий оптимизм и жизнедеятельность потому что и у вас энергия в принципе так выстраивается нелегкая неделя сразу говорю но та из которой вы получите очень многое даже если это вам кажется будет недоступным дорогие мои вот я бы сказала немного такими фразами немножко отдаленными не приземленными не не особо обычными вот, Давайте дальше. Давайте у нас совет. Сейчас только сковырну этот совет, потому что вот она мне... Ага, все, а, давайте. Восьмерка чаш, шестерка чаш и туз мечей. Соответственно, у нас здесь в совете. В совете, я бы сказала, здесь немного в этом плане. Вы будете все пересматривать, да, но, пожалуйста, не отступайте от своей сути, не отступайте от своих вещей, которые вы когда-то надумали для себя, которые вы когда-то решили, пожалуйста, не надо отступать, и это не для этого, это не те события и... Это? Не то время, чтобы отступать на этой неделе. Вот о чем хочу сказать. То есть идите немножечко дальше, идите вглубь каких-то определенных ситуаций. Не останавливайтесь на достигнутом, не останавливайтесь на восьмерке чаш, идите дальше за девяткой. Соблюдайте какие-то свои границы, соблюдайте свои рамки, соблюдайте также свои какие-то мечты, желания и хотения. То, что вы до да, надумали когда-то давно ну, то есть не время вам отступать вам надо быть бойцом вам надо быть сильнее и идти дальше изучить что-то глубже не бояться не хандрить и не стесняться. Поэтому здесь немного набраться храбрости и пойти сквозь вот именно вот эту воду. И не бояться каких-то определенных обстоятельств. Немного сохраняйте свой внутренний стержень на этой неделе, свои внутренние убеждения в определенных обстоятельствах. Пожалуйста, помните о своих мечтах, о своих хотелках. Возможно, вы когда-то в детстве давно что-то намечтали, нагадались себе. Идите к этому, идите вперед, пожалуйста, идите к своим целям. Найдите свою девятую чашку, что сделает вас счастливой. Не отступайте, пожалуйста. Это не время для того, чтобы отступать. Поэтому а спасибо вам. Я надеюсь, что эта неделя принесет вам благополучие и спокойствие. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый вариант. Ну, давайте посмотрим. У вас тоже очень сильная интересная неделя, это гляделка на недельку с 11 по 17 января. Энергия, события и совет. Так, ну давайте смотреть. У нас энергия десятка мечей, колесница и маг. Дорогие мои, здесь немного. Я бы сказала по такому сочетанию именно низа по отношению к основной десятке мечей, что здесь люди будут очень сильно резкими, которые загадали этот вариант, будут очень сильно могущественными, <laughs> очень будет много сил для преодоления всего и вся, я бы сказала, на пути, то есть здесь люди, какая-то здесь будет именно несломленность, вы не будете бесхребетны, вы наоборот будете сильными людьми, которые будут эм, справляться с ситуациями. Но, возможно, просто не все будет идти по плану как бы того хотелось. И вот здесь я бы сказала, именно десятка мечей, это на, на этой неделе, возможно, в некоторых эм, определенных ситуациях, я бы сказала, здесь, возможно, какое-то фиаско, возможно, какое-то огорчение, возможно, черная полоса жизни, но вы будете очень сильно не сломлены данными событиями, поэтому особо можете не переживать. Вас делают события намного сильнее, чем вы были ранее. Здесь такая бойцовая вся ситуация, бойцовая энергия, и это ощущение. Просто через подкровь и анаболики преодолевать какие-то вещи. Возможно, вам очень будет сложно после праздников адаптироваться, но очень сильно захочется все взять под власть, под контроль и, наконец-таки, уже дотавливать свою некоторую песню. Вот здесь я немножечко в таком контексте бы хотела бы сказать именно с десятками мечей, э, колесницей и магом. То есть здесь будут реальные бойцы, которые будет немного сложновато со скрипом даваться, но я хочу, я сумею, у меня все будет, потому что я знаю, куда я иду, я знаю, что я хочу, я знаю, что я умею. Вот здесь вот какой-то такой момент у вас э, контекста в гляделке. Очень сильно странный, но воины. Войны, реальные войны. Поэтому давайте войны мои. События. У нас звезда, умеренность десятка жезлов. Но здесь, в принципе, вы будете преодолевать какие-то препятствия возможно будете на себя много брать для того чтобы проделать какой-то определенный путь жизни возможно к плану вам будет через и к звездам вот здесь может происходить то есть чтобы выполнить какой-то определенный план вы будете на себя очень сильно много брать и с этим разгребаться то есть немного сложные обстоятельства да но вы будете знать к чему идти и знать чего хотите и идти именно какой-то своей мечте. А, возможно, вы будете что-то делать для того, чтобы пройти к своей мечте, какая бы она у вас ни была. Тут у нас умеренность, десятка жезлов, поэтому конкретно сказать, либо мужчина, либо дом, либо семья, либо брак, либо хорошая работа, у каждого свое. но здесь каждый человек на этой позиции что-то сделает ради того, чтобы приблизиться к своим целям и мечтам и идти по своему пути. И даже, я бы сказала, какой-то проделайте не труд маленький, даже если это... Какая-то определенность, чтобы вот настало, допустим, какое-то свидание. Это то же самое, когда подготавливаться неделю и свидание наконец-таки случилось. Поэтому вот здесь каждый человек будет выступать некоторым таким созданием, которое, а давайте-ка я возьму, мне надо идти реализации того чего я задумала все я пошла чего бы это не стоило я согласна на это поэтому вот здесь немного вот такая немного ощущение лошадки в таком сочетании уздечки но при этом идти именно в свое стоило поэтому дорогие мои но вот здесь вот именно немного в таком контексте именно потому что все таки у нас лошади очень много соответственно и раньше были как средством передвижения я бы хотела чтобы подчеркнуть этим словом этим словосочетанием что вы много выдерживать будете либо будете это делать либо уже это делать я даже не исключаю что в принципе уже Поэтому, дорогие мои, поэтому... Вот так, не обижайтесь, а то вдруг... Ой, кто обидится на лошадь? Что ты меня лошадью называла? Не лошадь, вы у меня выносливы. Ну, не особо как верблюды, но как лошадки мои. Ладно, давайте дальше. У нас в Совете... Пятерка мечей, что самое интересное, тройка жезлов и восьмерка жезлов, и вот здесь вот немного похоже, кстати, все это на третий вариант, но немного с другим, конечно, подтекстом, я бы сказала, что... Для этой недели все средства хороши. Я не говорю вам как-то поступать нечестно, но вот для этой недели все правды реальные, нереальные, возможные, невозможные, но все средства хороши для того чтобы вы достигли своих своей цели своей мечты своей звезды именно вот я бы хотела бы именно вот как-то так подчеркнуть хотя в совете я бы сказала больше всего. возможно чтобы победить какой-то определенной ситуации вам нужно какие-то творческая жилка, творческий момент возможно какой-то творческий подход для того чтобы вы победили для того чтобы вы как-то совершенствовались поэтому пожалуйста совершенствуйте свои Навыки также совершенствуйте себя не падайте духом на голицын поэтому здесь не падайте духом совершенствуйте себя если у вас к что-то не получилось это не значит что надо просто остановиться это значит что надо над этим подумать надо это схватить тряпку в зубы и надо это переделать то есть дорогие мои вы вот реально мои кони войны, <смех> вы на этой неделе какой-то соблюдайте какой-то такой режим, что если вы потерпели фиаско, не переживайте, просто обратите на это внимание и заново погнали еще раз э, с какой-то творческой жилкой, с творческим моментом выполните определенные задания на этой неделе. Возможно, с творчеством подойдите к, к вашей половинке, не знаю, сделайте что-то неопр... что не что-то что-то новое для себя возможно, что-то подредактируйте в доме, возможно, подредактируйте в отношениях, не знаю, подарок самодельно сделаете, либо что-то определенное, но что-то нестандартное. Поэтому здесь не падайте духом, работайте, работайте над собой, становитесь лучше, чем вы были вчера. Поэтому вот здесь я бы сказала немножечко такой совет, обширный, надеюсь, понятный для всех. Поэтому спасибо вам, что вы досмотрели до конца, желаю вам хорошей недели и всем остальным вариантом также и еще раз желаю вам всего самого наилучшего и пока пока